актуальнейшая песня гимн Чуме. Сколько уже лет на нас Чуму насылают, а мы все живем. Под Москвой интересный я плакат видел, ехал. Они придут, а мы живы. Надо что-то сказать. Вот. Так что, и они не придут, и мы живы будем. Эта песня у меня очень интересно появилась. У меня был ну, почему был то, что он уехал в Америку, армейский друг, он скульптор был в Москве. Ну, и он что-то решил меня нарисовать. Он говорит, ну, ну ты это... так, не сиди, что-нибудь делай. Я говорю, ну давай, я вот, Пушкин там был под рукой. Я взял гитару и открыл, вот, и мне попался Гимн Чимия. И я взял и просто так, ну, симпровизировал, наиграл. Потом прошло время целый год. Он Кент, слушай, у тебя песня такая хорошая есть. Какая песня? Я не, нет такой песни у меня. Ну как же ты пел, емчумея? Я я не пел, я просто И вот с его легкой подачей эта песня стала жива. Если бы он не напомнил, я так ее и не, не пел бы никогда. Ой, дай бог спеть. Это как я иногда? Мне песня одна. Господи, помоги мне взять Фадиес. На букву И еще. Это вообще невозможно. Тоже понравилось, как ты сказал. В общем, Гимн Чуме все очень читается сейчас. Когда могущая зима, как бодрый вождь ведет сама. Морозов и снегов Навстречу ей трещат камины Навстречу ей трещат камины Навстречу ей трещат камины Зная чума, теперь идет на вас сама, и мстица твою богатой, И к нам в окошко день и ночь стучит. Нам и чем помочь, Как от проказницы зимы Заплемся также от чумы Пусть от проказницы зимы Заплемся также от чумы Заж ⁇ не нальем бокалы, утопит весело на краю и в разъяренном океане сквозь бурных волн грозной тумы и воронь. Все-все, что гибелью грозит для сердца смертного таит, неизъяснимого наслаждения, бесмертия может быть залог, Исчасли в тот, кто средь волнения, и Средь волнения несчастлив тот, кто средь волнения, их обретать и ведать мог Ну что ж, хвала тебя, чума, нам не страшена могилы тьма. Нас не смутит твое призвание, бокалы гордо пеним, мы идем мы розыбьем дыхание, идем.